мои пандочки с вами как всегда э, я тими фд 38 и хамасок 5050 поздоровайся Всем привет. и сегодня мы будем э, убегать от вот этой бабули ну что поехали Какая она она что и Mm. Ну ладно, пошли, Поехали. Ой! Кошка. Я сбегаю. Mm -hmm. Так, кошечки. Главное mm. да, не дотронуться mm. до них. Так, что тут у нас? Они живите, они так вот иголки. Чупа чупа давайте сюда и сюда так дверь закрыта и как всегда в вентиляцию отправляемся давайте в вентиляцию так вот выход из вентиляции и какие-то челюсти тут что ли Так, ой. Так, мы сейчас будем прыгать так, по вот вижу, этим вот челюстям. Так. Да. Ой. ой. Я не Трубка. Трубка. Я Блин. Я Трубка. Я Трубка я вот тут. Так, быстро прыгаем сюда, сюда, сюда, сюда. И сюда. прошли. Давай, жду тебя. Давай, Блин, еще один прыжок и все. На последнем прыжке, блин, у Давай, хомосок. Ой. Нет. Это всё, это, это, это, Главное, это не торопись прыгать, это и все получится. Трубка. Я Давай, хамасок, Хомосок, давай, давай, молочина. Можешь продолжать, я тебе догоню. А тут куда надо идти? Тут куда идти? Так, трубка сейчас пойдет. Может, вот она. Так, а быстро ты прыгаем ты сюда я? сюда. И вот сюда. Ура! Еще одна вентиляция. Да, На лабиринт наверное. Тут, тут, так, тут, давайте тут, от тут. первого лица. Не Здесь не он, как всегда, по, по правой, правой стороне. Туда, туда. Наша тактика. По правой стороне. Вы да. Туда. Если а? ты будешь идти всегда по правой стороне, ты всегда найдешь выход. Сюда. Так, сюда нет, И опять здесь тупик. тупик Вот сюда Я О, сюда. тут выход из вентиляции, вот а угу. Разброшенные вещи а Давайте там? сбегать тут. Да, наверное ну что, тут он сидел живой? Или это другая комната о, бабушка тут вяжет какую-то конструкцию. Парень. Так. Аккуратно прыгаем. Да не буду, не буду пахнет Нет, не как, не как семечки, а пахнет как Так, надо камеру классически сделать. А, ну, так. И еще одна. И... Ой. И все. Я прошёл эти ниточки. Хамусок, давай. Ну, обыкновенно проходишь. Просто вот так. Вот так. Вот так. Вот так. А, камера движется. Как это плыть, диван? Ты не манатна. Так смотри, я просто на лобном месте упала. Ой, Так, Эти хамосочки и пандочки. Хамосок 2020 передавала привет. В смысле, ты же не дотронулся. Как ты а тут а развалилась? Я тоже развалился. Вот, ну, Блин! Ты половину прошла и разложилась. Надо посидеть. Да. Так да. давай попробуем черс. Раз, два, три. Ой. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ура! Молодец! Поздравляю тебя! Только, хамасок, пожалуйста, подожди меня теперь. Я спавн поставлю, спавн. Окей. Поставлю. Я поставлю, поставлю. Ура! Я, я тоже прошел. наконец -то. так. Ты, ай, продолжаем сбегать ай, от этой бабулечки. Люди. Так, какие-то ниточки тут, надо их перепрыгивать. Так, еще одна дверь. Ой, ты умерла? А <свист> <свист> давай. Так, ребята, извините за технические неполадки. У нас тут связь перерывается. А, ты уже прошла? Молодец. Так, давайте дальше. О-о-о, только не эти резалки. Ой. Ой. Блин. Аккуратно, аккуратно. И... Мальчик, мальчик, вот сюда. Мальчик, надо быть аккуратным. А. Так, Молодец, теперь мы вообще. будем прыгать по диванчикам, по этим картинкам, иглы. Я не знаю, что это такое чупа-чупсы, может быть Челюсти. И еще одна игла. Ой, я знаю, я так, отличаемся. Я шидерка. Ты знал, я шидер. Я, я шидерка. Для маленьких мосочек шидерка. Ой, блин. Ой. Давай я к тебе приду сейчас. Итак, подключим. Я шидер. Я шидер. Я шидер, шидер, шидер. Я к тебе пришел, я пришел к тебе, давай. так, давай, Хамасок, Хамасок, давай, давай, давай, нет, опять на том же месте. Знаешь, знаете, когда я прыгаю, я почему-то удерживаю прыжок, чуть-чуть, надо постараться не удерживать. Эй, ты где? В шкафу ты? А ну-ка. Ты где? Я не знаю. А, это все ]алось. тут. Все, я вышла. Ого. это что такое? Тут Не, какие-то это... я не знаю, а, что не, такое. Не Ничего, Хомасок, ты справишься с этим? Ты лагаешь, Хомосок. Опять. Хомосок, ты лагаешь. Это что? Ой. Блин, дотронулась да до розовой. Что какие-то. это. Так, я сейчас вот пройду. Вот сюда, вот сюда. Так, давай продолжать путь. Хм, какие-то колбасы, мальчик какой-то тут. Сосиска, колбаса, сосиска. еще какая-какой-то мальчик. Сосиски. Что вообще такое? Эй. А -а -а -а, точно, можно же использовать читерство. Смотри. Ой. <сес> не, не получилось. А вот тут невидимый блок. Вот. Ой. не торопись у тебя все получится только не торопись проходить Ура! так что тут у нас Шоколадка какая-то. Или мед. Ой. Печенька откусанная. Так, сбегаем, сбегаем, сбегаем. Вот, слева, смотри, слева. Я знаю. Вот по этой и по этой. Нет. А вот я знаю, потому что я это несколько раз играл и помню до сих пор. О, тут ниточки. Ой. Ой, нет. Развалились. Так, Хомосок, не паникуем. У нас все получится пройти. Не. Не, а я, наверное, не знаю, потому что тут скип Stage и шоп, наверное, мешают этим кнопки. Которые, если ты, например, вот так делаешь, походу вот так вот, они чуть-чуть застревают. Ну, то есть эта точка, видите, застревает. И из-за этого умираем. Только главное вот так вот именно. Да, еще и прыжок. Надо знать, где именно. Чтобы... А ты уже прошла? А, ты уже далеко! А Я думаю, сейчас хомосок и это пройдет, потом и это, оказывается, ты уже там. Вообще. Так, я уже прошел эти ниточки, теперь я прыгаю по этим шарам каким-то. Не, он не на паузе. Так, по вот этим ни ниточкам идем толстым и главное не упасть с них о тут маленькие иголки ну то есть тоненькие они и главное с них не упасть так так так ипа и забираемся а... давай хмысок. ты пройдешь это а вот и пройдешь блин я упал мяу <пскую> хамысок ты лагаешь снова Не лагай больше. Не торопись, не торопись. Не, ну не на паузу. Ай. А ты прошла? А? Не падай! О, ты прошла почти. Блин! Подождите меня, пожалуйста. Подождите меня. Подожди меня сначала. Подожди, подожди. Ай! Соскочил. А как я умер отсюда? Все, все, я тут, я тут. <-di> Снова я прыгаю по этим. <обще partnership> <southwest fasten> так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. ей я смог. Так, давай, по биченюшкам. Ой, наша бабушка сожрала. Ой. Теперь мы внутри у нее. Давай, ну что ж, давайте. So Выбираться из нее. От нее убираться. Давай. Так, давай сбегать. Сбегать, сбегать, сбегать. Какие-то мальчика кушала. Колбаску, сосиски. Да, после такой еды не сойти с ума. Так. Вправо. Вправо. И влево влево, вправо, да, все, фух. это я не помню куда идти, вот, давай гемоглобинчики, Ой. Ой. О, тут надо по полосочкам, лазер, блин, В сторону камеру сделай Ура! Привет. Давай дальше. По этим костяшкам надо прыгать Привет. теперь. Да. По -звоночник. По -звоночник. мы Ой, лазим да. по позво- по позвоночкам, позвоноч- блин, как это говорится, позвоночником. Может быть, а то я уже заговорилась. Ой, надо прыгать по этим коричневым сосискам. Давай, я тебя здесь жду. Хомосок, а ты знаешь, что уже ролик уже больше 20 минут идет? Ой-ой-ой, ребятушки, ролик. Забыли, ну, совсем не Давай, Хомосок, просто прыгай много раз. И получится. бабушки и где мы во дворе мы о все мы ура мы с хомосочком справились а вот и на бабушка и полиция приехала все полиция задержала бабушку все теперь мы в безопасности и дискотека Уху. Что это за комнату? Можно тут все посмотреть. И, кстати, да, красная кнопочка. Подписывайтесь на наш канал Хомосок. И, и на мой канал. И нажмите обязательно на колокольчик, чтобы не пропускать наши видосики. Так, что эти за кнопочки, что это дает? Ой, а, -а, а мы в какой-то игре оказались, ой. Ну а это мы пройдем уже в следующем видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И с вами был Тимифа 38 и Хамасок 5050. И всем пока! Ну, а также, ребята, э, не забудьте подписаться на, на этот канал Кушар. На этом канале вы найдете очень много разных анимаций, бои и многое другое. Вот. У него уже 71 подписчик. Подписывайтесь на этот канал.